Всем привет, вот уже два видео вышло на тему фотографий SCP, а интерес к этим изображениям не угасает. Подписчики группы ВКонтакте пишут и просят показать больше SCP видео, а один из подписчиков даже заметил, что фото SCP-106 старика очень похоже на портрет Дориана Грея из фильма 2009 -го года. Так или иначе, в этот раз я поступил так же, как и раньше. Так что вот еще пять изображений объектов SCP, которые я расположил в порядке увеличения загадочности. Начнем с простого. И на пятом месте у нас картинка из файла объекта SCP-2999. Рабочий стол компьютера, захваченный аномальной сущностью из сюжетной ветки SCP-Смоляное убежище, которое способно существовать внутри компьютера как разумное существо. Это оказалось совсем просто, потому что автор в комментариях к этой статье указал авторство артов. И конкретно эту картинку нарисовала довольно известная художница и пользователь девиатрии, арта сакстрим фанатка рисовать раненых людей в кукольных пропорциях на ее странице полно подобных картинок Впрочем, кто-то может сказать, что предыдущая картинка мультяшная и не соответствует духу сайта SCP. Так что на четвертом месте в этом видео, наверное, самая страшная картинка из всего сообщества. Вот она. Картинка из конца статьи SCP-1875. Биомеханическая шахматная машина, управляемая мозгами двух пропавших сестер, которая заставила многих людей отложить горы кирпичей. Пугающая, беспокоящая и пробуждающая страх на каком-то глубоком уровне сознания. Для того чтобы найти эту картинку пришлось немало повозиться потому что как выяснилось она была удалена с сайта где впервые появилась однако в итоге я узнал что ее сделал пользователь девиант арта под ником Нарва из польши это девушка фотограф и у нее там очень много таких фото и да это именно фотография так что если вы любите такое можете посмотреть ее страницу у нее там написано что она запрещает показывать ее работы без разрешения потому ссылку на нее, а также на художницу из предыдущего места я оставлю внизу в описании. Монстры из пульсирующей плоти, большие и маленькие, с клыками и крыльями, лапами и шипами, агрессивные и кровожадные. Все это третье место уровня этого видео. Они описаны в SCP-610 «Ненавидящая плоть» и проиллюстрированы этой картинкой. Кроме этой фотографии, есть и другие, показывающие этих монстров. Изначально они появились на сайте Марка Пауэлла, который сейчас не работает. Так же, как и в случае с предыдущей картинкой, просто так найти эти изображения в интернете сейчас невозможно. Но пользуясь таким инструментом, как интернет вейбэк машин мы, конечно же, узнаем, что это был за сайт. Зайдя на него, мы Сразу видим надпись Я в основном работаю над созданием миниатюрных композиций Где воображаемые существа эволюционируют, делятся, потребляют, выделяют, размножаются и угасают Похоже, автор создает все эти фигурки из силикона и продает. У себя в блоге он пишет, что создает свои произведения в полной изоляции, в которой он проводит годы. Так что да, вот что случается, если слишком долго хиковать. Можно начать создавать произведения искусства стоимостью от тысячи долларов каждая, а так бы мог не выделываться и работать в Макдональдсе на кассе. Такие дела. Автор говорит, что эти образы приходят к нему во сне. И та самая картинка, что иллюстрирует SCP-610, как раз называется. Дрим диарама, то есть диорама сна. И гуляя по реддиту, и помня об этом факте, я наткнулся на такой вот пост в обсуждении одной из картинок Марка Повела. В нем этот пользователь пишет, что ему снилось такое место, и оно называется Мясной Мумбай, в его сне. Сам автор в 2012-м удалил свой сайт и больше не появлялся на публике. На разных специализированных сайтах, торгующих предметами искусства, время от времени появляются его произведения. Например, эта фигурка называется Мясной собор, и уже кому-то Продано. Да, на eBay или Алиэкспрессе такое не купишь. Ну что же, не так сложно найти арт художника, который размещает свои произведения в сети. Также несложно найти что-то, что было в интернете, но было удалено. Ведь, как мы знаем, из интернета на самом деле ничего не пропадает бесследно. А вот со вторым местом все несколько сложнее. В объекте о себе 2480 незавершенный ритуал. Кстати, очень крутой объект. Кто не видел, обязательно посмотрите на этом канале. Есть вот такая картинка, изображающая никого не быть, а самого великого карциста Иона. Ключевую фигуру в ужасной религии Сарк. После напряженного поиска в интернете мне удается найти, что это кадр из польского фильма а 6987 1987 года» под названием «На серебряной планете». Фильм, кстати, имеет довольно высокие оценки и снят по книге «Лунная трилогия Ежи Жулавского». У фильма странная история. Когда он был уже почти снят, тогдашний заместитель министра культуры Польши приказал уничтожить и сам фильм, и его декорации. Однако автору фильма удалось сохранить отснятый материал. Через два года человек при Приказавший уничтожить фильм умер и автор фильма из того что у него осталось сделал целый фильм заменив утерянные части пересказом сюжета фильм начинается с того что крылатые польские гусары стронг и могут в космос в общем прилетели они на другую планету где возможно жизнь но потерпели крушение в итоге событий начала фильма выжило три человека двое мужчина одна женщина они понаделали кучу детей и таким образом люди заселили этот пустой мир но в силу того что космонавты оказались не учеными инженерами как это обычно бывает, а людьми, страдающими явной задержкой в развитии, вместо вопросов построения нового общества в правовом, политическом и техническом смысле, они занялись каким-то безумным самокопанием, поиском смысла бытия и проводили время в бесплодных попытках разобраться в своих бурных чувствах. И все это, несмотря на то, что на Навитам как-то больше 18 лет, ну да ладно. Насмотревшись на своих отбитых родителей, детишки вместо того, чтобы построить что-то вроде уютного греческого полиса, начинают жить абсолютно диким укладом. Суть которого в том, что будни получившегося народца похожи на непрерывный перформанс В духе того, что показан на этой картинке Дальше спойлерить не буду Для объяснения происхождения этой картинки этого достаточно А сам фильм, думаю, может зайти тем, кто любит необычное кино В конце концов, фильм, который был снят в 1987 году И похож на последнего «Безумного Макса» и «Интерстеллар» одновременно Это как минимум интересно и на первом месте у нас штука, которая являет собой, наверное, самую большую загадку в мире SCP. Это объект номер SCP-2264, представляющий собой переход в измерение, находящееся где-то между мирами, и называющийся Алагадой. По сюжету объекта переход в Аллагаду создал Генри Перси, девятый граф. В реальности, как оказалось, этих графов Генри Перси было довольно много. И тот, что под номером 9, 1564 года рождения, оказался действительно любопытной личностью дела своего брата Томаса Перси, а именно за участие его в различных заговорах, Генри Перси заперли в башне. Но так как Генри Перси был богатым человеком и вообще ни хреном собачьим, сидел он в огромной башне посреди Лондона. Все точно так, как это описано в объекте SCP. Чтобы было не скучно сидеть, Генри нанял 20 слуг. Но тусоваться с ними ему быстро надоело, и вместо того, чтобы менять холопов на борзых собак, занялся он тем, что собрал в башне огромную библиотеку, и начал устраивать встречи с самыми известными учеными своего времени. Попутно даже сделал несколько открытий. Например, увидел пятна на солнце в свой Телескоп. Темный народ, прознав о занятиях странного графа, а также о том, что он атеист, решил, что тот по определению колдун. Времена-то какие были. Про этого человека ходило множество занятных на конспирологии. Например, то, что он проводит алхимические опыты, то, что он возглавляет орден магов под названием Школа Ночи и занимается знаменитым великим алхимическим деланием, которое, к слову, заключалось в прохождении четырех стадий: Нигереда, Альбеда, Цитританис и, наконец, Рубеда. О, так кстати, в SCP-2264 как раз написано, что он именно этим и занимался. Про этого человека ходило и немало других легенд, начиная с того, что он написал все произведения Шекспира и заканчивая тем, что он тайно правил миром. Возможно, и дверь в Лагаду тоже он открыл, кто знает. Это было уже третье видео про изображение сайта SCP. А какие фотографии SCP-объектов больше всего удивляют или пугают вас? Напишите в комментариях. Всем пока!